Добрый вечер, сегодня 29 августа 2016 года, конец лета, сами видите деревья все желтые, но речь не об этом. Хочу поговорить по поводу жизни, работы, пенсии, которые люди не доживают до нее. Дело в том, что есть очень много книг, которые учат, как зарабатывать деньги, как получать с этого прибыль и оставаться на плаву. Дело в том, что мы, когда работаем на обычных работах, мы работаем на кого-то, на то есть на дядю. То есть у вас, вашего ничего не будет, вас также могут сократить, также уволить. Почему люди, которые занимаются бизнесом, они э, стараются сохранить свой бизнес, потому что это их детище, которые, которые могут себе позволить съездить потом, отдохнуть, классную тачку, э, хорошие, хорошую еду, качественную, не полуфабрикаты, э, которые люди зависит от своей работы они конечно может единица и пойдет работать в э, сетевую компанию но единицы которые могут это сделать шаг этот шаг я сделал и я пока еще конечно не, не сильно в этом разбираюсь да я молодой предприниматель да у меня могу сказать получается это но дело не в этом я понял, я поставил для себя цель, а кто работает, цель не ставит, да, у них свои проблемы, да, кредиты, эти же кредиты сами, сами себя загоняете, чтобы платить их, вам нужно работать, а тут нету этого, тут ты сам на себя работаешь, строишь свою организацию и а, зарабатываешь деньги. Собственно, все, меня зовут Юрий Худаченко. Время сейчас 6, 6 часов вечера, читайте книги и не, завис, не зависите ни от кого, работайте сами на себя. Всего доброго.